Снимала, называется Проехала на камеру, ведь я Можете полюбоваться На нашу природу Вот такие стоят у нас Молодые, юные сосенки Вот они Вот он, зимний лес Вот он, красавчик Вот он какой И как я могу удержаться, друзья мои От того, чтобы не на этом прекрасном фоне не выступить с какой-нибудь пламенной речью. Выступаю. Сегодня меня задела тема, и я ее попыталась развить. Называется она «Откуда у детей берутся карманные деньги». В моей семье это было так. 90-е годы, когда начиналась новая экономика, когда наша страна Решила перейти на капиталистические рельсы. В моей семье возникла финансовая, такая государственная структура, в которой завелись собственные деньги. Мы эти деньги назвали общим семейным советом по имени младшей дочери, ой, внучки, недавно родившейся на тот момент, Надики. Наде ее звали. Далее. Поскольку у меня за стол садилось тогда четверо детей, детей, я в лесу гуляю с палочками, а, мы решили деньги зарабатывать. Мама, купи, мама, хочу. Так заработай и купи. У меня такой разговор короткий. И вот, значит, мы расписали прайс-лист, какая работа сколько стоит. Одна из дочерей, постарше, быстренько это вкурила и начала шуршать. Она и полы подметет, она и постирает, она и посудку помоет, она и пятерки получит, денежки я и выдавала со своей зарплаты под расписку. А другая сказала, ну лень же ей было работать. Не хочу я в ваши игры играть. Ну да не играй, личное твое дело. И не покупай себе ничего. Я лично не имею посторонних средств, которые я могу пустить на да какие-нибудь финтиклюшечки. Кроме того, я сама в детстве так делала. И мне сегодня нынче Анатолий подсказал эту тему. У них в классе подводится итог в четверти. И вот учительница выставляет перед классом тех, кто закончил на пять, потом тех, кто закончил на четыре. И он говорит, вот я хочу быть как вот та девочка, которая кругло отличится. Хорошее желание. У меня тоже такое желание было все детство. Но <смех> сколько я не выпендривалась, оно так и не осуществилось. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я брала листик. И каждую оценочку свою, полученную, которая записана в журнале у учителя. Я ее аккуратненько по каждому предмету вписывала в этот листик. Листик был у меня приклеен к задней странице дневника. Ну и таким образом я контролировала свою успеваемость. Более того. Более того. Я, значит, например, сегодня 6 уроков. Или завтра. Так, я смотрю, ага, у меня по химии две оценки, надо еще одну получить. Я там быстренько все повторяла, быстренько вызубрила сегодняшний сегодняшний урок и тяну руку выше всех. Меня, меня, меня спросите. Меня спросят, я опять раз пятерку шеп. И сижу опять расслабляюсь по этому предмету. Наверное, все так делали. Вот, таким образом я получала неплохие оценки и закончила школу тоже неплохо. И даже университет. Но не суть. Суть в том, что когда мы с Катюшей, Катя, привет, Москва привет. Ромка, привет. Вот, Арсений, привет. Когда, короче, я с Катюшей эту тему содвинули, наверное, это было класс шестой или седьмой. Она... в смысле денег-то заработать. Я говорю, ну, в общем, давай, сядем, договоримся. Вот тебе листок, вот тебе предметы. Пиши, физика. Сколько ты сможешь по физике получить? Какую оценку? Так, пойду обратно, там мужики стоят. Вдруг они меня поймают, а я это... Смущу, смущу их